Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь, как всегда, теперь по средам, программа «Культ Просвет». И мы продолжаем наши попытки создания или обнаружения общего культурного пространства. То, что нас объединяет на данный момент всех европейцев, я даже думаю, все мировое пространство, это, конечно же, война в Украине. Она все еще продолжается, принося человеческие жертвы и разрушения, и влияет на политику, на политический климат в Европе в европейском сообществе. Мы это чувствуем не только по ценам и уровням инфляции, но и по тому, насколько агрессивным становится политический дискурс. Именно поэтому нам очень важно осознать, кто мы в этот период, и важно узнать также биографии тех, кто по каким-то причинам, по важным для них причинам, решили покинуть Россию и теперь находится здесь в Латвии и стали на протяжении последнего полугода частью латвийского общества. Мы продолжаем вас знакомить с такими представителями различных профессий и направлений. И сегодня в гостях у нас книжный дизайнер, иллюстратор и художник Даниил Вяткин. Даниил, здравствуй. Добрый-добрый день. Я думаю, что мы могли начать с того, чтобы опять напомнить нашим радиослушателям о том, что вы неотъемлемая часть нашей беседы, ваши комментарии, ваши мнения и ваши эмоции нам важны. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам во время дискуссии по телефонам прямого эфира. 67212939 и 67213939. А также набирайте нас и пишите нам на номер WhatsApp и в SMS 206191. Мой коллега Евгений Копень сейчас за пультом и обеспечивает техническую сторону нашей беседы. Итак, пока наши радиослушатели постепенно входят в сегодняшнюю тему, я хотел бы задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, что изменилось, по-твоему, в России, в российском обществе с 24 февраля этого года? А, ну, на мой взгляд, а, вот те разделения, которые, которые были, да, между там, поддерживающими а, существующий а, порядок да, в России, существующую власть, вот, и, теми, и, и теми людьми, которые не поддерживают, да, они очень сильно усугубились, да, и очень стали такими, ну, то есть, если раньше мы могли как-то говорить, да, ну, да, мне там что-то не нравится, мне там, да, а мне нравится, ну, давайте там поспорим, может быть, там где-нибудь такое, ну, все, это было как-то так на бытовом каком-то уровне. Ну, то есть, как бы, да, есть. Было да, пространство, есть, где можно было, было встретиться. Где, да, то есть, сейчас этого пространства практически не осталось. То есть, общество очень сильно разделилось на тех, кто поддерживает, тех, кто не поддерживает. То, что происходит. Я вот, честно, вот, видишь, я говорю, сейчас, да, вот то, что происходит. Вот, вот это, там, назвать, там, война, например, еще что-нибудь. Мне это лично, до сих пор, психологически, это сложно даже в частной беседе в какой-то, да, и все равно, значит, стараюсь эту тему как-то ну, завалировать каким-то образом, и для меня, лично для меня это тоже психологически очень сложно, наверное. Вот, и вот эта поляризация, которая произошла, да, она как бы очень сильно наблюдается везде, вот, и, конечно, точек соприкосновений из-за этого становится очень-очень ну, мало. Вот, она прям очень сильно разделила э, людей нам на два лагеря, и это чувствуется прямо прям везде. Прямо везде. А тебе сложно произнести слово война. Однако я помню наши первые разговоры по WhatsApp после начала войны. Мы даже в какой-то момент, может быть, первые две недели еще были в шоке, но потом уже стали включать войну в какую-то хронику наших бесед. Это было до, это было это теперь уже после происходит. Каков... происходит во время. Во время. Во Каков образ стало. войны а, в российской культуре, если мы можем такую панорамную фотосъемку сделать? А вот этой войны? Которая... Нет, войны я как рассказ... таковой, само понятие. Ты сказал, что тебе сложно произнести слово «война», поэтому ты находишь, как бы ты прячешься от этого слова в какой-то степени. А, да? Я прячусь вот именно а, а, от того, чтобы назвать эту войну войной. Да? Mm. И вот этот дискурс, который, который у нас вот, есть с которую э, власть э, да, продвигает вот с тем чтобы не называть это хотя всем всем понятно да, у всех все прорывается вот. а он а как бы вот, он в тебя даже да, даже как бы ты ему не сопротивлялся он все равно в тебя проникает вот. а и а, опять таки что как, как, какая война но война на самом деле сейчас мне кажется она стала таким, таким башком, на самом деле, да, и все, да, вот, у нас такая большая-большая-большая Великая Отечественная война, да, вот, вот она, и все войны, которые когда-либо Россия вела, абсолютно любые, да, они влились в это большое понятие Отечественная война, причем Великая Отечественная война, вот. И стали бы одной такой большой, великой отечественной войной против, значит, сил добра, против сил зла, да? ну, в кавычках, конечно же. Вот. И э, вот это геройство какое-то, вот это вот военное, да, оно как бы, э, да, и какое то вот э, стяги, флаги, да, там, э, значит, э, все развивается, все как-то, все горит, да, и вот это подъем героический, вот он тоже везде, везде, везде очень чувствуется, и, говорю же, да, это стала большая-большая-большая война, то есть она не отличалась, она как будто, как будто такое ощущение, что иногда складывается, что кроме, собственно говоря, кроме войны это ничего особенного-то и не было. Да, есть, вот просто была такая война, которая почему-то иногда прерывалась, э -э, не но мы продолжаем значит, бороться значит, силами зла и все такое. Получается, что здесь <къем> соединяется несколько пластов. С одной стороны, э -э некая длинная-длинная война, которая в принципе въелась как бы в сознание человека, но война это всегда та, которую мы ведем против сил зла, и поэтому получается, что война для россиян это автоматически либо подвиг и освобождение она и правильное, да. а праведное, праведное, правильное, не правильное, а праведное. Праведное это уже нечто религиозное. Ну практически да, да, да. То есть это практически религиозное чувство уже, да, конечно. А с другой стороны, это война, в которой можно пожертвовать собой, и жертва это оправдана. Конечно. На индивидуальном уровне. И на общественном. То есть, то, что для меня было по-настоящему страшно, когда я следил за дискурсом российских властей вот в СМИ, это выступление министра обороны, который перед началом мобилизации в сентябре говорил о единицах, о мобилизуемых единицах. Как бы ты прокомментировал это? Ведь это очень говорящая единица. — Знаешь, комментировать вообще то что, говорят, то, что говорит российский руководство — это вообще дело неблагодарное, на самом деле. Потому что… — Из ну, этого можно подчеркнуть множество объяснений. А — можно подчеркнуть, можно не подчеркнуть, потому что они абсолютно взаимосключающие. Что там в голове происходит — совершенно непонятно. Можно на каком-то этапе, наверное, понять что-то, читая или какие-то комментарии, там, или в каких-то разговорах, да, что происходит в головах у обычных да, людей, не наделенных властью, а то, что в головах у власти имущих, ну да, можно сделать одни выводы, да, на случай они говорят противоположные, можно сделать противоположные выводы. То есть какие-то, вот что-то конкретное, я бы не, не, не взял бы на себя ответственность сделать какие-то конкретные выводы, да, из того, что говорится, да, из того, что... Потому что это но Это какая-то совершенно другая плоскость, в которой, которой лично я разобраться абсолютно не могу. Да, я понимаю, что ну, единственное, что может быть, да, это то, что а, те люди, которые находятся у власти, да, они стараются а, придать этому больше в больше, больше этой войне, да, больше пафоса, больше героизма какого-то, да, и вот накачать вот именно такой вот эмоции действительно праведной какой-то там войны, да праведных действий, правильность, да то, что другого выхода нет, другого пути нет, да и как бы и в этом на самом деле во многом они преуспевают. Я недавно просто читал, наткнулся, точнее, на пост в, в, в каком-то группе, где писался о том, что пришел очередной груз-200 в город, относительно небольшой. А да. Поясним в скобках, что значит этот груз. Может быть, кто-то не знает. Груз-200. Убили солдата, и он, соответственно, пришел в город. это да, солдат? Да. Вот. И там было порядка 200 комментариев, я сейчас уже гораздо больше, и на буквально там 5-10 комментариев по поводу того, что, ребята, а что же мы делаем-то, зачем, зачем, собственно говоря, ну, ради чего этот э, человек, да, естественно, э, не можем, да, э, ну, я, я, я лично не могу, да, даже понимая, что, э, что этот человек, да, он э, поехал туда убивать, да, мне меня не, не хватает ни там совести, да, там, или чего-нибудь еще сказать, что… Там, что, Ах, это тварь, да, да, там поехала, там всех убила. Да, ну, ну, не могу это сказать. Вот, э, да, но задать вопрос, на какого черта, собственно говоря, он туда поехал, вот, тем более в составе, там, чувака Вагнера. Вот, э, такой вот вопрос задать, э, задать я могу, да, и он тут задавался. Но на фоне э, вот таких вот комментариев, где задавался вопрос по поводу того, что, а какого черта он там, собственно делал. Вот, было несколько сотен комментариев по поводу того, что, ну, как бы, да, герой защищал нашу страну от сил зла и так далее, и так далее, слава герою, вечная слава герою, такие люди нам нужны и все такое прочее. То есть, ну, как бы, и реально людей очень-очень много, причем я чисто из научного интереса стал листать профили, и это, на самом деле это живые профили, это не какие-то а, боты, там, да, которые, там, закрытая страничка, которая появилась там, два дня назад, и все Тролли. — вот. Боты. Да? Ну, а. тролли тоже, да как бы, есть здесь боты да какие-то, ну, то есть которые просто там, пишут. Вот, это на самом деле живые люди, вполне себе, да, они там э, пишут какие-то рецепты, э, пустят музыку. — То есть это их убеждение? — Да, это их убеждение. — Убеждение, которое, в принципе, антигуманно, потому что э, на фронт уехал, прежде всего, человек и вернулся труп. А такие люди, как ты говоришь, вот в, в этих сообщениях в интернете были такие люди нам нужны, то есть нам нужны, в принципе, или им нужны мертвые люди, да? Вот те, которые превращаются в героев. — Ну да, пожалуй, пожалуй. Я понимаю, что это очень избитый вопрос, я думаю, от него уже можно давно давно устать, но так или иначе, это действительно для многих э, здесь э, необъяснимое понятие. Почему жизнь отдельного человека столь мало значит, или вернее ничего не значит? Почему вместо людей появляются единицы, которых просто можно зачеркивать или в каком-нибудь отчете за последнюю неделю написать, что... не знаю, там, э, Вот интересно, как пишут военные вот очень о, хорошо, о смерти? Очень хорошо, очень хорошо это, это вот э, в бойцовском клубе сказано было. Вот Кто-нибудь смотрел бойцовский клуб? Там это Я очень так и хорошо. Не надо, вот там значит, там замечательно есть совершенно значит, э, сцена, вот, э, там вот этот подпольная организация, в которой люди были без э, без имён. Вот. и пока они выполняли свою функцию, значит да, они вот лишали своих имён. и вот на каком-то одной из этих акций значит э, погибают члены этой организации. И там, значит, главный герой говорит, это был мой друг, короче, его звали Роберт Полсон, и все-таки, да, во время, значит, пока, пока член организации жив, он как бы единица, но после смерти он, у него появляется имя, и теперь его зовут, говорит, называют имя, и вот они начинают скандировать. Его имя было таким-то, его имя было таким. Имя было таким -то. То да, это у, такая, у, это у очень умирая, важная сцена, на да. самом деле она очень много объясняет по, да. в, в этой ситуации. Да? Ну, и на самом деле мы во многом да, поднимаем на, значит, э, на флаги на наших на вот вот, э, мертвых людей, которые вот становятся, э, приобретают имя. Да, становятся после героями. смерти ему возвращается имя, да, и он, он как бы начинает начинать жить. Да. жить, как, как новая такая единица и продолжает, собственно, жить и выполнять свою функцию во многом. Да, потому, да, что, потому что, что герой ведь после смерти тоже э, очень занят. Смерть, герой... Да, он после смерти это и становится героем. Да, да, да, и он, у него много против... всевозможных заданий. И вот это, вот это, кстати говоря, очень важно, потому что э, э, во многом, да, герой именно после смерти становится героем. А вот, э, как бы, э, герой, который остался жив, да, в какой-то или герой, который решил вообще в этом не участвовать, или, ну, как бы, герой не является, Хорошо. Хорошо, а, опять же, Какие культурные компоненты, составные части, я не знаю, какие-то а, слои прошлого создают в современном российском обществе подобные комментарии, подобных героев? Ведь их не должно быть сейчас. Почему? И как происходит? Как... Не должно. Быть? Потому что жизнь человека важнее а, диктатуры, важнее геополитических планов, важнее. А... Это тебе так кажется? Ну так, по идее... Э... Не, ну понимаешь, это тебе такая. Ну, так... это мне кажется, ну, это хорошо, так кажется, это так из этого создаются какие-то основные моменты гуманизма, что ли. Для чего воевать, если это к тому же еще захватническая война? Ну бросайте оружие, бегите массово, будьте дезертирами, спасайте свою жизнь. Вы не трусы, вы те, кто имеет право жить, а не становиться единицей или, не знаю, двадцатым гробом в Грузии-200. Ну для этого нужно осознать себя как это, как это, как это человека, на самом деле. Но Возможно, ведь Россия не остров и не затерянная где-то в океане. Это огромная, не забывая об этом. Хорошо. А что не происходит? И то, что происходит да, то, что происходит в Питере у человека в голове, да, это совершенно не то, что происходит у человека где-нибудь далеко, в глубокой деревне где-нибудь за Уралом. Да, и это Я, например, не, не рискнул бы на сто процентов утверждать, что какие-то мысли да, сходятся у нас, например. А Вообще не факт. Еще нет. раз вернусь к твоей фразе о том, что тебе сложно назвать эту войну войной. Одним из элементов, который наверняка не очень помогает называть вещи истинными именами, это то, что российская власть в самом начале войны создала целый ряд законодательных актов, запрещающих, по сути дела, называть войну войной. Ну, да. Это у нас такой Оруэллский язык получается. Конечно. И вот вопрос Вы... тебе как человеку, живущему в Петербурге и наблюдающему из этого города, который всегда был немножко, скажем, подозрительным и, и, и протестантом. Каким образом, какие процессы, что привело в российском обществе к тому, что люди могут принять этот язык? Выдумать его диктатура может. Примеров таких множество. И, по сути дела, Путин просто наследник предыдущих веков. А вот снова принять после 90 91-го, 3-го года... Что должно произойти, чтобы, этот, чтобы люди заговорили на этом языке? А, ну, что значит, 91 93 Ну как? А, нет, я, нет, я, я, да. нет, я понимаю, да, но а, лично я считаю, да, что а мы все-таки, мы же так это все и не пережили, все на советской. Вот, и тот язык, который там был, да, как бы вся вот эта... Извините. Uh, вся, которая, вся история, которая там была, да, мы же ее так до сих пор и не, не переработали. Именно поэтому появляются памятники Сталина до сих пор, да, так много вот этого всего. И оно же на уровне uh, и на уровне этих самых единиц, да, происходит. И на уровне государства мы ничего с этим не делаем uh, То есть, ну, как бы был там 20-й съезд когда-то, мы там что-то судили, потом в конце 80-х. Еще немножко там пооткрывали архив, еще немножко поосуждали, да, там был какой-то взрыв. Проветрили. Проветрили, да, немножко выпустили пар, так сказать. Потом в 90-х оказалось не до того совсем. Uh -huh. Вот, после, после значит, 90-х оказалось вроде как уже и не к месту, уже как-то вроде как бы и поздно, наверное, да, такие какие-то мысли. Вот. и... А потом, как бы, да, мы начали все заново. То есть, де-факто, да, мы как бы вот, те сталинские преступления да, против российского народа, против латышского народа, да, и э, так далее, так далее, так далее да, они же так и не, так это все и не признано. Да, и как следствие все, вся, вся последующая политика, да, она как бы тоже не да, все ну, ошибки, да, э, да, они тоже как бы де-факто не признаны. Вот. И переработки ни на уровне бытовом, ни на уровне государственного так, ни... вот переработки так и не произошло, и никакого признания этого не произошло. Поэтому э, вся, вся, эта, да, вся эта почва да она, как бы, никуда все это не делась. Каково было твое первое впечатление или твоя первая реакция 24 февраля утром? Я знаю, что ты как художник часто работаешь по ночам в ночной тиши и глуши, хорошо утром или в любое другое время суток? Какова была твоя первая реакция? Состояние близко к кататонии такое, на самом деле. И оно продолжалось, наверное, сутки. Вот. я это, это, конечно, во многом какая-то такая, тоже то ли, то ли это какой-то российская авось, то ли я не знаю, что это. Прекрасно знаю, что на все способны наши правители, вот, и вот Ты меня предупреждал, что такое возможно. Вот, а, но я все равно не мог поверить, что, что, что, будет так, так, что да, да, что именно так это все будет. А и как? я ну, это, это, это был ступор абсолютнейший такой. Я совершенно не понимал, что делать, не мог взяться ни за, ни за какие дела там, ни Хотя, может быть, это было лучшим, что, что можно было сделать в этой ситуации. Вот, и это какое-то подвешенное абсолютно состояние, и для меня все это разделилось на, как бы, на до и после сразу. Я помню, еще до войны и до ковида мы нередко разговаривали здесь, в студии или в формате скайпа на темы о визуальном и о городском пространстве. В тот день ты так и не вышел в город? Или, если вышел, что-нибудь что в городе поменялось, что-нибудь ты смог говоря, считать? Я, я, я, я, честно говоря, вообще очень плохо помню этот день, потому что он для меня -то, -то таким вот, накрыт таким серым прямоугольником, он заклеен так вот. И э, я не, не очень хорошо осознавал себя и происходящего. вокруг. В городе, в городе, не знаю, наверное, ничего не поменялось в этот момент. Люди ходили на работу, там еще нибудь Потом mm -hmm. стало меняться в город вся эта mm -hmm. история, всякие появились плакаты там, и, все, и так далее. И полтора месяца спустя ты принял решение переехать в Ригу. Да. А, оно накапливалось, оно было спонтанным? <коспорщик> а, ну, вообще, конечно, я никуда я, особо не собирался, конечно, да, потому что я все-таки Опять-таки, исходя из какой-то, может быть, абсолютно наивной надежды, думал, что что-то все равно можно еще в России поменять. Можно в этом как-то жить, можно с этим как-то да, что что-то действовать каким-то образом. Ну, это, конечно, очень наивно, с моей стороны. Но художники вообще большим умом обычно не отличаются, и я не исключение. Поэтому вот, вот эта наивность, как бы такая, да, она мне тоже очень свойственна. Вот, и вот э, до 24 числа было ощущение какого-то, да, что ну, все-таки с, с этим можно как-то что-то сделать. Вот. А, а после было.. Мне совершенно стало понятно, что как бы нет, это вот, вот это вот то, что там вот наверху творится, как бы, это что, это такая штука, которая. Э, Никаким, ни, никаким, уже, никаким уже логичным, э, человеческим, адекватным э, мерам, воздействием, уговором да, уже не подастся просто уже никогда. Вот. Стало, не то чтобы стало это очевидно, да, но вот, вот этот вот раздел, как бы, он, понимал, что он уже преодолен. Как бы, и, я ничего не, ну, как бы я для себя понял, что я ничего не могу. сделать. Ну вот я лично ничего не могу сделать, я, ну, как бы, что я, ну что я как художник могу? Да, я могу ходить на э, какие-то митинги, могу выйти с плакатиком, могу там, могу нарисовать картинки, могу сделать выставку на эту тему, но это, это как бы… с пистолетом я не выйду. Да? Ты участвовал в митингах. Да. Um... Была ли у тебя возможность, я не знаю, возможно, наверное, неправильное слово, как бы появилась ли случайность, или каким-то образом тебя столкнули обстоятельства с теми, кто охраняет этот режим? Тебя преследовали физически, если ты выходил на митинги? У тебя было столкновение с теми самыми космонавтами? их называют. Космонавтами, да? их называют. Не, ну меня там ловили на, на митингах, точнее, пытались конечно, очень. Что за это был... за ощущение? Извини, вот быть, ощущение. очень туристический за вопрос, да, а, да. А, но что это за ощущение, когда тебя преследуют а, свои же граждане? Да? Вообще, э, как бы, вот когда э, в, уже в каком году, Господь, в прошлом? Нет, уже когда. А, уже это самое... с да уже да. смешалось, да, как. А, когда, когда ты выходишь где-нибудь на... на морской или там на гостинке, и понимаешь, что э, ты не видишь Невского проспекта вообще в принципе, да, и не понимаешь, что происходит сначала. — Не а, видишь Невского проспекта, почему? — Не видишь. но ну, ты, ты выходишь и не видишь Невского проспекта, да. да? А не видишь ты его, потому что э, Невский проспект закрыт полностью такой черной-черной полоской, ну как бы перечеркнут да. такой вдоль. вдоль. Да. А эта черная полоска состоит как раз вот из значит, представителей нашего закона, так сказать, mm -hmm. вот, и они стоят такой непрерывной чередой на протяжении там, километров, да, сколько мест вот, несколько длиной. Вот, у нас достаточно, достаточно жуткое ощущение, да, или когда ты идешь по улице, да, в, в, среди других, да, людей, которые пришли на митинг, вот, а, понимаешь, что впереди улица полностью перекрыта, значит, черным таким, да, и сзади тебя тоже перекрыто, тоже полностью, да, там. — И пару ты И ты, как бы, да, вот, и, и тебя там, тебя там, да, вот, кстати, тоже хорошее выражение, тебя там, тебя там человек сто, и их там человек сто, вот. Mm -hmm. Это вот, да, и между вот этими двумя, как бы, этими вот такими м -м губками тисков, ну, тисков, они тоже черненькие, а знаменитые да. питерские дворы, внутренние, которые помогали народникам э, спасаться от царских э, полицейских. Но вот, слава богу, что они еще, еще кое-где кое есть. Да. Слава богу, И даже есть. не закрытые. И даже не закрытые, да. да. Ну, для этого надо знать немножко город. А конечно, поэтому... Ты приехал в Ригу, но, наверное, можно сказать, что ты частично и вернулся в Ригу, ведь ты бывал здесь, участвовал и в поэтических чтениях группы «Вольность», и в концертах, и была презентация и сборника стихов русских поэтов, которые мы переводили на латышский язык, а потом был долгий период ковида. Хочу... подожди, я да. сейчас хочу прокомментировать немножко. Я сейчас рассказывал про это, но ну, я смеялся. Ну, дорогие радиослушатели, это мне сейчас смешно. А вот там вот нифига не смешно, поверьте мне, пожалуйста. Да, я думаю, для наших радиослушателей, для многих, которые в основном, наверное, все-таки смотрят российские СМИ, так или иначе, для нас очень важно, я не собираюсь никого сейчас переубеждать, хотя было бы здорово, но, по крайней мере, альтернативную информацию знать необходимо. Она может вас раздражать, она может вас бесить, но она имеет право существовать. И вот здесь как бы живой источник. Так ты вернулся в Ригу после двухлетнего перерыва. А как и, каковы были первые впечатления от этой новой Риге? Риги. А, ну, на самом деле... Визуальные, тактильные. визуальные, тактильные. А, Ну, на самом деле, первое, что бросается в глаза, это то, что а, как бы война пришла и в Ригу тоже. Да, она пришла по-другому. В, по в каком обличии? В каком обличии? А, — Ну, во-первых, конечно, везде флаги Украины, да, и это действительно... Как вот э, в Петербурге везде там висят флаги, хотя на самом деле в Петербурге меньше Z-символики, чем в, в реги... mm -hmm. э, Где нет, в других регионах. — Украины, mm -hmm. да. Вот, и это, конечно, это... Сам... Ну, и, э, но это крутое ощущение, на самом деле, когда ты видишь здесь э, украинские флаги, потому что ты понимаешь, что здесь как бы... Э, ну, вот эту позицию, которая, э, которая тебе близка, мне близка, вот, ее все-таки разделяют. Да, и, это как бы, и, и для, для меня в, в, в этой ситуации флаг Украины был как бы неким знаком спокойствия, как-то, как mm -hmm. понимаешь, как-то меня это самое. В этом, в это, конечно, история примешивается, э, такое как бы чувство э, э, да, все-таки, ты же моя страна рассказала твоя. Как Я ты think... живешь с этим уже пол, более полугода? Никак это. Не, ну какие-то бы... механизмы для это... того, чтобы. Ну что тебе приходится. Это, каждому из нас приходится переносить это каждый день. Но а, для меня русская культура может существовать без государства, а для тебя они все-таки очень-очень в единой степке ты гражданин России. А, ну, видишь, она не, все равно не существует сильно без государства, потому mm -hmm. что а, не в том смысле, что. Uh, То есть это отслоение какое-то? — Ну, это, да, это, там, вот последняя моя выставка, да, реакция абсолютная на, на происходящее, да, ее бы не было, если бы не... Твоя дороже. выставка в мае месяце, ну, в да, в мае академии месяце вот здесь Академия куда И буквально за две недели нарисовал там, 10 там, здоровых работ, вот, а, может, ее еще удастся где-нибудь стрить. И главная было, тема вот, была? Главная тема была в война, конечно же, да, и, но этой выставки бы не было, конечно. Вот. В принципе, то же самое можно сказать про предыдущую мою выставку, которая была в Питере, она тоже, э, тоже в прошлом году. Да? Она, в общем-то, тоже увязана на, э, не только на, на э, э, российском там, характере, на российском духе, российской душе, если хотите, вот. э, но и на тех политических процессах, которые происходят. Да? И, скорее всего, ее тоже не было, если бы не было. Да? Поэтому Связь культуры и, да, и политики она во многом непосредственная. Да? Это во внуком реакция на то, что происходит. Mm -hmm. вот. Теперь что... поговорим немного о том, что здесь, в Риге. Ты сейчас с середины апреля ты уже не гость. Но ты как бы и не гражданин Латвии, там, десятилетиями. У тебя какое-то новое третье состояние, такой гибрид. А раньше ты приезжал, уезжал, были какие-то мероприятия, события, интервью, и потом ты собирался и ехал обратно на родину. Теперь ты здесь на некое неопределенное, но довольно длительное время. А что в тебе самом меняется? Ты что-нибудь ощущаешь, фиксируешь? Что-нибудь а... забавное, что-нибудь печальное? Ведь ты же теперь, по сути дела, эмигрант. — Да, белая акацица — это иммиграция, да, да, да, да, да. А, и меняется, ну… А... — На уровне Они... языка, например, я знаю, уровень... что вы уровне... уже говорили о том, что что-то да, происходит нет, с русским нет, слова проникают, да, вот эти вот… — Ты э... учишь язык. латышский? Да? — Да, я учу латышский, у меня плохо получается, честно говоря, вот, но я пытаюсь… А, слова, которые я бы никогда, конечно же, не начал говорить, как в Петербурге, да, например, та же самая кофейница, да, такое слово в русском языке не существует. Есть да? кофейня, старинная. Есть, есть кофейня, всякая. да, есть есть кафе, вот, вот. А, и тут я поймал себя, значит, на том, что говорю, пойдем в кофе в кофейницу, и такой сам себя поймал на этой мысли. Как это? Что, что я такое говорю? Да, поэтому проникает, конечно, вся эта история. А каковы твои контакты с местным населением, с, с латышами? Что ты там видишь, слышишь, потому что для многих русскоязычных здесь, особенно после дискуссии, в которой я вчера участвовал, я понял, что для многих все еще некоторая боль и отторжение того, что вот теперь латышская культура, условно говоря, доминирующая, для многих это рассказ о том, что их забыли, предали, не услышали десятилетиями, а ты сейчас вот в том третьем пространстве». Ты учишь латышский, что-то тебе открывается, ты слышишь какие-то аспекты из истории Латвии, скажем, межэтнических отношений. Какие твои зарисовки? Ты встречаешь где-то латышей, да? Ну, какое-то, может быть, пространство в городе, например, в пятницу вечером, ну, наверное, кафе, бар. Ну, да, чаще всего да. так. Что-нибудь, с то такие картинки с выставки. С выставки. А... Ну, на самом деле... А... <misterius> на самом деле. Нет, во-первых, во-первых, опять-таки, все пропитано вот этим вот э -э, войной вот этой вот. И, она, и это, конечно, во многом э -э yeah. это, конечно, грустно, потому что, ну, во-первых, очень бы хотелось, чтобы другие темы какие-то в большей степени затрагивались. Да? Тут так или иначе все равно вылезаешь на вот эту историю, и она отовсюду все равно начинает перейти Даже э -э, даже в совершенно невинном абсолютном каком-то разговоре она все равно начинает откуда-то обязательно сочиться. То есть так, так или иначе в любом практически разговоре но, а, эта тема затрагивается. И это, конечно, такое. Я даже не знаю, как это правильно характеризовать, честно говоря. Вот. А, интересно, что а, интересно, что а, вот для своей позиции среди. А, латышей я вижу ну, во многом больше поддержки, чем среди местных, местных русскоязычных или русских. Вот, а, То есть расслоение мнений среди русских оно гораздо сильнее. Вот здесь на самом деле. Да, это показывают и там. социологические опросы тоже. Вот. Да. А, это, это очень сильно сейчас, не, не знаю, как к этому относиться. Вот. Я к этому стараюсь никак не относиться, на самом деле. стараюсь не, не делать для себя выводов, не делить людей никаким образом. Вот. Просто, есть такой, mm -hmm. просто есть такой факт. И здесь, в Латвии, ты подготовил и провел одну выставку, и в то же время ты продолжаешь работать по как бы, основной своей стезе. Это книжный дизайн, это иллюстрация, и я знаю, что ты еще занимаешься их с либрисами. Да, да, да. А, каков твой быть здесь? Какие идеи, какие мысли, что у тебя сейчас в процессе? <с demographics> а, я думаю, можем начать с праздника книги в этом, на, в этой, на этой неделе. А, с праздника книги? Да, кстати, хорошая хорошая тема. Да, в, вот буду участвовать в празднике книги, например. В, вчера, в воскресенье в библиотеке? В воскресенье, да. В да, воскресенье, да. 5 число, в да, воскресенье. Да, в да, воскресенье, и, mm -hmm. и, и о чем Филиппо? ты будешь говорить? А, я попробую сделать такой небольшой Мастер-класс по поводу а, такое, начала создания, может быть, э, ну вообще любое, э, да, э, любое произведение, оно э, во многом да, делается, из, исходя из такой, ну как сказка, да, исходя из какого-то персонажа с каким-то характеристиками. Да? Даже книга – это персонаж, э, фирма – это персонаж, да, у нее есть характеристики определенные, для потом определенным образом да мной как э, дизайнером как художником да они перерабатывают некоторые э, графическую визуальную систему да и вот мы попробуем создать как раз вот какого-то такого э, персонажа возможно да из которого потом можно будет каким-то образом визуализировать и потом, возможно, создать что-нибудь, да, опять-таки, То есть это, это... Как... это некое введение в графический да, В общем, в любую такую графическую среду, да, откуда и берутся вот эти все характеристики, как они, как они могут визуализироваться, да, что для этого нужно, да, какие приемы есть, возможно, mm -hmm. еще что-нибудь такое. Я понял, ты продолжаешь работать и с музеем Липко, и ты создал совсем недавно довольно объемную брошюру для их нового проекта Дома мужества. Да. Хорошо. Таким образом, я думаю, что мы в ближайшее время вновь встретимся, поговорить о теме Экслибриса. В оставшиеся три минуты хочу задать тебе очень короткий вопрос в надежде получить короткий ответ. Следуя идее Оливии Лэнг о том, что одинокий город, город, в, который ты, в котором ты появляешься вроде бы впервые или возвращаешься, но там ты все-таки вынужден быть долгое время один, в этом городе одиночество начинает обретать какие-то формы, которые можно, что называется, понять, принять и даже, что Называется, пощупать, как ты а, справляешься со своим одиноким городом? А... Ведь очень резко обор оборвались многие социальные связи. Честно говоря, я не Просто. справляюсь. Что это <с <с очень справляюсь. откровенное и честное <с признание. Но этот опыт тоже часть этого одинокого города. Именно ощущение того, что ты не справляешься. не так как? Ну да, конечно. Вот. Но я не стараюсь это как-то ну, во что-то замаскировать. То есть, да, я пытаюсь э, как бы прожить эту, э, вот это ощущение полностью. Да, что да, вот есть такое ощущение отрыва, да, есть такое ощущение да, не, а, то вот э, Да, как бы тебя в космос немножко выбросили. Да, это совершенно все, все mm -hmm. как бы э, все как бы другое. Да, это как бы там Хорошо, что художники умеют рисовать. У них есть шанс заполнить одиночество и пространство значений. Можно попробовать, во всяком случае. Чего я тебе и желаю. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, спасибо. что столь внимательно слушали. Моему коллеге Евгению Копейну спасибо за обеспечение технической стороны эфира. И тогда встретимся снова и поговорим о Риге, может быть, через несколько недель. Спасибо. Все, спасибо. До свидания. Всего доброго. Вы слушаете Радио Болткома.